Всем привет! Добро пожаловать в мою оранжерею. Сегодня в моем видео я покажу, как можно очень красиво и быстро сплести вот такое кашпо. Это сейчас очень модное направление. Это макраме и мода возвращается, как говорится. И очень, кстати, смотрится стильно и удобно. То есть, если у вас есть растения, которые нужно повесить подвесное кашпо, это будет очень красиво смотреться, и в то же время будет меньше занимать мест. И все-таки она смотрится красивее, чем пластмассовые крючки. То есть ниточки вы можете подобрать к себе под интерьер. У меня, допустим, серые, так как у меня в комнате серые обои, серый пол, и они, в общем-то, у меня вписались очень хорошо. Самое главное, это довольно таки просто и не требуется каких-то там сильных вложений и усилий. Вот такое вот ажурное кашпо, то есть с макромет можно даже вязать полочку, Вот, то есть вы выбираете полочку размером какую вам нужно и ее просто можете вязать. Я потом как-нибудь вам покажу, потому что у меня есть такая идея. Я хочу такую подвесную полочку на стенную именно связать макраме, Это будет позже. А сейчас я вам покажу вот прям самый простой как бы, но красиво будет смотреться в интерьере кашпо. Для этого понадобятся нитки, любые абсолютно. Я вот такие купила. Здесь просто очень хороший метраж, Это синтетика. Она идет, вот эти нитки идут для подвязки растений. То есть и толщина хорошая, и мне что понравился, цвет понравился, как раз не под интерьер подходят они. И, в общем-то, они такие, знаете, блеск имеют, в общем, в изделии смотрится очень даже хорошо. В общем, вот такие нитки, то есть здесь подойдут белевые веревки, то есть специальные нитки для макромы вот все что угодно. И понадобятся вот такие кольца. То есть с чего начинается да вот это плетение это кольцо а для гордин. просто в магазине больше цвета никакого не было такое купила но как бы здесь в принципе роли не играет его, в общем то не видно я уже нарезала в общем длина нити 3 метра получается и нужно их 6, 6 таких нитей то есть они складываются пополам и теперь что мы делаем, берем одну нитку вот эту трехметровую и продеваем ее через кольцо, через кольцо продеваем вот так вот, то есть складываем пополам, пополам и вот таким образом, вот видите, делаем петлю. Вот так ну, ничего тут сложного нет, вот такую петельку сделали. И то есть вот эти вот все ниточки, таким образом мы должны привязать к этому кольцу. Для удобства я взяла вот стул. И вот это кольцо я сейчас просто к спинке вот так вот привяжу, потому что на весу это неудобно делать. Это нужно зафиксировать да, куда-то. И продолжаю дальше. Еще одна осталась. И тут стараться еще нужно, чтобы они были вот как бы все одинак... в одинаковую сторону. -то. Я вот здесь уже вот так. Видите, петелечки вот эти вот. Ну вот теперь я продернула, получилось 12 рабочих нитей. То есть это кашпо получится из трех. Из трех. Если вы хотите из четырех, то нужно добавить еще будет 4 нити. То есть еще две по три метра, чтобы получилось 4. Теперь я отрезаю нитку, чтобы здесь сделать красивый узел. Ну, просто наугад. Теперь вот так кончик здесь оставляю. Здесь у меня ниточка, вот она пошла, вот, вот это она ниточка. Я ее вот так сгибаю и начинаю ее вот так обворачивать, ну, достаточно туго. И вот так вот, таким образом, я обворачиваю эти все ниточки. То есть я их фиксирую, ну, чтобы выглядело тоже это все красиво. То есть здесь получается, видите, петелька вот эта, она должна остаться. Сейчас я покажу. Вот, теперь вот в эту вот петельку, вот эту, забираю ниточку. И теперь ее вот эту придерживаю, а вот эту вытягиваю. И таким образом я ее завязываю, то есть она теперь никуда не денется. Теперь можно вот эту ниточку будет обстричь. И эту сверху тоже. Все. Она теперь никуда не денется. Она зафиксировалась. И выглядит, видите, как хорошо. Вот такое вот получилось у нас, да? Вот это вот теперь у нас рабочие нити остались. Получается, вот делим вот 4. Так, 4 и 4. Вот видите, будет 3 вот таких вот на кашпо пойдет. Вариантов, конечно, много, как можно сплести, но мне нравится вот этот вот, он, в принципе, простой. Ну, не самый простой, но он все равно простой считается. Просто идет вот 4 нити, да, в работе. Две ниточки оставляются посередине. Вот это правая накладывается на две. Вот эта нить рабочая идет под эти вот так вот вот видите вот сюда и вот такой вот получается узел вот и продолжаем также это делать то есть смотрите две в середине вот эту нитку рабочую кладем на них вот видите как вот эту нитку кладем вот на эту рабочую нить и под низом то есть получается мы вот эти середине ниточки которые мы обхватываем и вот такой вот узел получается и здесь просто вот так вот его затягиваем вот все еще раз покажу вот эти четыре нити у нас дойдут. Да, идут две в середине они будут постоянно такие можно сказать они не рабочие то есть они будут вплетаться да оплетаться правая нитка рабочая и левая то есть правая накладывается поверх вот этих двух нитей. Потом вот эта вот левая накладывается под этими нитями. И вот такой узелочек, он просто затягивается. Вот здесь видите, уже как бы поворачивается. Здесь просто вот ее перевернуть и начинать плести дальше. Это делается очень быстро. Просто главное понять технику и все. И вот такими вот жгутиками я буду плести до длины, которая мне нужна. Первую я доплела вот до такого расстояния, ну то есть вот я, допустим, хочу, чтобы у меня здесь было вот так вот, то есть я делаю вот такой узел, то есть я один раз завязала, да, а теперь я сделаю вот как бы вот этим узлом, чтобы оно не закручивался, да, узелок, а наоборот все сделаю, то есть как, ну зеркально, да, получается вот так. Все, теперь я беру 4 нити следующих и сделаю то же самое, такой же длины. Ну вот, плетем вровень и также делаем здесь узелок такой же, по такой же длине. Осталось еще одна. Ну вот, сплели все три штучки до да, такого размера определенного. И теперь будем делать для... То есть, чтобы поставить цветочек туда. В общем, смотрите, берем вот эти крайние две нити и еще две. По две нити. Вот так вот. Вот. И примерно вот здесь делаем такие же узелочки. узелок. И теперь следующий берем, также вот эти крайние берем и этот крайний, и на таком же расстоянии. И последний остался. Ну, главное вот это расстояние делать одинаково. Чтобы смотрелось красиво и не было никакого перекоса. И еще раз также в шахматном порядке делаем также узелочек в таком же расстоянии, чтобы одинаково. И последняя здесь у меня уже просто короткие нитки остались так, хорошо подтянуть. Вот то есть получается вот такая как такая сеточка получилась теперь. Ну, здесь нитки тоже длинные остались. Но здесь можно вообще и кисточку из этих сделать, то есть на выброс здесь ничего не надо выбрасывать. Но я как у меня же вам такое показываю, в принципе, здесь я обрежу ниточку. И таким же образом, вот как я делала наверху, я таким же образом сделаю здесь закрепку. Вставляю кончик, здесь делаю вот такую петельку, возвращаюсь, пальчиком здесь придерживаем и вот так вот. И начинаю вот это вот все так перематывать туго, чтобы все это крепко держалось. где эта петелька. Вот она, эта да, петелька. Ее <смех> не нужно терять. И вот так еще раз. И теперь вот в эту петельку. И потом я вот так вот придерживаю. Эта петелька остается. Она просто вот сюда вот видите как. То есть это получается вот такой вот закреп. И здесь можно уже обрезать эту нитку. то Обрезаю нитку. Ну и здесь тоже, в общем-то, вот наверное я их обрежу, ну вот так вот допустим. Можно и побольше отрезать, но здесь видите, не ровно совсем получилось, так что можно будет вот так вот просто обрезать. Можно из этих оставшихся нитей сделать тоже кисточку и просто ее сюда пришить, то есть вот эти нитки можно будет обрезать. И сделать полноценную красивую кисточку. Сейчас я поставлю сюда кашпо. Ну, с любым вьющимся цветочком. Ну, вот такое кашпо получилось. Но я для показа, конечно, сделала пробник. И отрезала нитки, я вам говорила, изначально по 3 метра. Если вы хотите полноценное кашпо, то нужно нитки... Рабочие а, где-то 4 метра, а то и 4,5, смотря что вы хотите. Если вы, допустим, будете плести вот таким вот, да, он забирает не так много, вот это плетение. И поэтому вот эти внутри которые нитки, они остаются длинные, а вот эти рабочие нитки, они, конечно, быстро очень израсходуются. Я уже говорила. Я вам сейчас покажу, как я делаю кисточку. Вот здесь кисточку, если сделать хорошую, то и это пробное кашпо, в принципе, тоже пригодится. Оно, в принципе, смотрится хорошо. Но ну, сейчас сделаю кисточку быстро при вас. Вот остались вот эти нитки. Здесь, в принципе, можно сделать хорошую кисточку. Ну, чтобы это все не выбрасываю. Я сверну их вот так пополам. Потом еще раз пополам. Ну вот, видите, такая вот уже кисточка будет хорошая. Ну, теперь я вот этой ниткой, я просто ее вот так вот в середине перевяжу. Вот я перевязала посередине, и теперь я вот так вот, смотрите. Я же там все равно буду иголкой с ниткой ее пришивать к тому, к той кисточке. Я вот отрезала вот такую ниточку. Таким же способом, как я вам показывала, здесь вот оставляю вот такой хвостик. И я ее вот здесь вот буду перевязывать. Так вот. хорошо стягиваем вот так вот хорошо я ее перетянула теперь я, вот эту коротенькую я тоже обрежу, чтобы ее не было и вот так вот еще подтяну чуть-чуть, все Это я тоже обрезаю она не нужна и теперь просто ровно ровно ножницами, я обрезаю, ну, вот такая вот получилась. И теперь просто беру иголку с ниткой и пришиваю кашпо. Вот так получилось, я пришила кисточку и видите, с кисточкой совсем по-другому смотрится. в общем-то очень быстро получается такие вот плетеные кашпо и смотрится просто хорошо, так что дерзайте, творите, ничего сложного нет, увидимся в следующем видео